привет сегодня мы будем готовить не мясо по-немецки для этого нам понадобится всего три продукта никаких приправ никаких дополнительных лавровых листов нам не надо то есть здесь мясо говядина лук и квашеная капуста вот как раз у меня сегодня заквасилась капуста рецепт у меня есть квасится капуста за два дня вот видите сколько сока это я уже один раз выливала сколько сока выделяется то есть переливается эта капуста у меня почему-то квасилась три дня то есть, смотрите, как только она перестанет пузыриться, когда вы ее прокалываете, значит, она готова. Рецепт капусты, она на самом деле очень вкусная, и я делаю уже много-много лет, поэтому попробуйте, очень-очень вкусно. Ну и так начнем. Здесь у меня мясо примерно 600 грамм мякоти, и там у меня еще... Несколько кусочков грудинки говяжьей на косточке я вниз положу. Если у вас мясо совсем постное, можете добавить в кастрюлю пару ложек растительного масла. Ну и начнем. Мясо нужно порезать на кусочки и покажу все дальше. Итак, мясо я порезала вот такими небольшими кусочками. Вот такими. Лук я порезала на четвертинки. И здесь у меня грудинка, и мы туда закладываем мясо. Все. И туда же лук. Лука вы можете взять даже три, наверное, головки. Вот. Будет вполне себе даже. Так, и... Ой, палец. И дальше мы будем закладывать капусту и последним слоем у нас идет квашеная капуста здесь у меня 400 грамм положили разровняли да, я забыла про еще один ингредиент это вода вот так и наливаем воду так чтобы она ну, дошла до капусты вот так достаточно так ну вот вот она вода вот так она Пулькает. значит накрываем крышкой ставим на огонь как только зашкварчит на самый минимум минут на 50 да еще у меня спрашивали готовлю ли я потом какие-то блюда да вот творожный рулет я его готовлю все время творожный рулет на атаку тоже оставлю на под видео ссылку на самом деле когда, конечно, видят, что диетический рецепт, нет, нет, нам не надо. Вы просто приготовьте, это на самом деле очень вкусно, не обязательно диетически. Так, все, ставим на огонь, ждем 50 минут. Итак, готовила я это 50 минут. Где-то, наверное, часа, ну, час постояла просто на плите. И вот сейчас будем пробовать. Такой прозрачный бульон. То есть это и первое, и второе, и как говорит лювший компот. Сейчас попробую. Мясо очень мягкое. Это вкусно. Это очень просто. Главное, чтобы у вас была там квашеная капуста. Вот. Поэтому я вам рекомендую попробовать приготовить. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Всем пока!